Спасибо большое вашей студии за предоставление такой офигенной доски, помещения там, и обслуживания, да, помощи, потому что удалось записать, по-моему, 7 видео за 2 часа а, о, про нашу тему и так далее для наших клиентов. Вот, огромное спасибо, желаю вам развития, чтобы каждый тренер, каждый преподаватель, каждый методолог там, или собственник компании записал видео для своих клиентов, учеников и так далее, потому что визуализация все-таки помогает лучше донести информацию до клиентов, поэтому спасибо вам еще раз большое, очень все было круто, мне понравилось, довольно легко, просто спасибо.